Всем привет, с вами Алексей Федорцов и сегодня хотел бы затронуть такую тему, как интернет-мошенничество в сфере интернет-маркетинга. Очень распространенная тема, особенно для новичков, те, которые тестируют нишу, входят в бизнес и ищут исполнителей в чатах Telegram, в группах WhatsApp, на фрилансе, на кворке. И переходит с ними на товарно-денежные отношения без каких-либо закрепленных обязательств. А, кроме этого, да... А... Игнорируется факт того, что исполнителям нужно как-то проверять, проверять наличие их отзывов, их кейсов, смотреть их историю в соцсетях, каким образом они предоставляют свои контактные данные и так далее. Вот на экране вы видите а, еще один распространенный пример. А, девушка, я закрыл ее, чтобы не, не афишировать. Да? А, она обратилась ко мне. После того, как я дал ей рекомендацию в одном из чатов Телеграм, Собственно говоря, в каком-то из других чатов она разместила объявление, что ей нужен таргетолог. И откликнулось несколько человек, один из которых сумел сразить ее своей ценой в 3000 рублей за настройку таргетированной рекламы что является примерно в 8 раз э, ниже, чем по рынку стоимость услуг нормальных специалистов, э, и она согласилась с ним работать. А после этого вот э, такая история произошла, что э, она перевела ему деньги, Полную оплату, то есть 3000 рублей плюс перевела рекламный бюджет, так как у нее рекламного аккаунта Facebook не было, но ей нужно было запустить эту рекламу и она понятия не имела, как большинство начинающих, каким образом все это выглядит изнутри и что необходимо оставлять генеральный доступ у себя, иметь свой рекламный аккаунт и только предоставлять исполнителю административный доступ, чтобы он мог сделать настройки. И потом уйти в освоясь либо продолжить ведение, но только с уровнем доступа ниже, чем у создателя рекламного аккаунта. И из этого вышло то, что исполнитель сделал деньги и потом начал, ну, мягко говоря, да, шантажировать эту девушку для того, чтобы побольше из нее денег еще вытащить. То есть, ну, как э, тут по переписке можно посмотреть, да, но в целом вам расскажу, какая ситуация произошла. И таких э, ситуаций огромное количество, чтобы вы понимали. В Телеграме э, очень э, легко э, найти доверчивых э, заказчиков, э, навешать им лапши на уши, э, вот таким недобросовестным исполнителем, как. Э, этот молодой человек, который взялся за работу над проектом этой девушки. И после этого люди публикуют комментарии, что этот человек обманывает, этот человек просто меняет аватарку, меняет свой никнейм в Телеграме, так как других контактов никаких он не предоставлял, либо он давал номер телефона, и он оказался неверный. После этого, как говорится, концы в воду, деньги на ветер. И это минимальная сумма, которую эта девушка потеряла. То есть получилось как? Он запустил рекламную кампанию из того рекламного бюджета, который на своем аккаунте. Он на своем аккаунте запустил рекламу, ей доступ не предоставлял. Из рекламного бюджета, судя по его отпискам и скринам, он потратил 300 рублей. Из этого пришло там... Две заявки. После этого он сказал, что нужны еще деньги на рекламу, что он хочет еще денег за то, что она арендует его рекламный аккаунт и запросил, запросил еще сумму в 5000 рублей, а потом и в 8000 рублей. Это все закончилось тем, что он полностью ушел из общения с ней, она начала размещать скриншоты их переписки, чтобы сказать, что это вот мошенник и так далее. Он ей начал писать угрозы в ответ и потом переименовал свой аккаунт и поставил новую аватарку и стал новым человеком в Телеграме, который точно также продолжил свою деятельность по выкачиванию денег из наивных предпринимателей. И таких историй большое количество, наверное, в любой социальной сети. Все это сводится к тому, что нужно проверять заказчиков перед тем, как начать с ними работать. Это обязательно. И вы должны к этому привыкнуть. Если вы начинающий предприниматель, то однозначно вы можете попасть в руки недобросовестных ребят, мошенников попросту, которые выкачивают из вас деньги потихоньку-потихоньку. Некоторые даже. Uh, умудряются платить им деньги регулярно, uh, потому что у них нет никаких других источников информации и, и могут говорить, что вот вы не создали рекламный аккаунт или вы создали, создали не так, я теперь несу расходы временные и я требую за это дополнительную оплату. На самом деле человек ничего не делает, получает деньги от э, доверчивого человека и, соответственно, потом... Uh, у этого доверчивого человека ничего не получается, он теряет деньги, и плюс у него uh, появляется такая заметочка в голове, что mm, все представители там, к кто настраивает контекстную рекламу, там, таргетированную рекламу, создают сайты, что у них непорядок с честностью. Очень-очень да? потом... Uh, сложно с такими людьми работать, и мы их в работу не берем, uh, потому что uh, большое недоверие есть. Да, если они решаются на последующий шаг, они ищут уже людей, если они потеряли большую сумму денег, ну, как большую, относительно, да, там, в районе 20-30 тысяч рублей, грубо говоря, uh, исполнитель взял деньги и скрылся где-то на фрилансе, в Телеграме вы его нашли и так далее. То есть никак вы его не проверяли, контактные данные его... У вас нет, ни, никто никому не звонил, никто не проверял а, реальную его деятельность. А, отзывы, которые у него там были в профиле, которые он удалил или которые скидывал он скриннил, взял с других аккаунтов. А, вам это понравилось, и вы этап проверки прошли в лед, что и требовалось этому а, мошеннику. Да? А, и получается, что... А, Начинающие предприниматели а, наталкиваются на таких а, ребят, мошенников, да, причем а, девушки в сфере СММ тоже этим пользуются, а, доверием а, начинающих предпринимательниц и предпринимателей тоже, и кто-то теряет деньги. Кто-то продолжает свою мошенническую деятельность. Вот. Поэтому у меня на странице и на YouTube-канале есть большое видео, буквально там 40 минут, по-моему. Я подробно объясняю, каким образом выбирать и смотреть на специалиста, с которым вы работаете, в какой бы этой сфере ни было. Это каким образом мы нанимаем себе в штат удаленно ребят. Вы можете посмотреть, там довольно четкий и понятный чек-лист с примерами и не попадать в такие ситуации. Если вы, вам заинтересовало вас предложение с низкой ценой, вы можете потерять на этом деньги. Поэтому будьте аккуратны, всегда понимайте, что если человек цену назначает сильно низкую, это значит, что он и времени потратит на ваш проект точно так же. А некоторые не тратят время вообще просто выкачивают из вас деньги. А, поэтому будьте бдительны, аккуратны в своей работе. Работайте либо по рекомендациям, проверяйте отзывы, смотрите, есть ли наличие отзывов, желательно наличие видеоотзывов. Ну, в общем, все по той э, инструкции, которую я по подробно ранее записывал. На этом конкретном примере я просто хотел предостеречь начинающих предпринимателей, чтобы они таких ошибок совершали поменьше. На этом все. С вами был Алексей Федорцов. Ставьте лайк, подписывайтесь. Если что, пишите комменты. Расскажу, как вычислить мошенников.